подписчиков и гостей моего канала с вами Ирина в этом мастер-классе хочу показать вам как сделать вот такой милый бантик для своей маленькой принцессы эти бантики сделаны из репсовой ленты ее ширина 4 сантиметра а этот бантик сделан из шелковой ленты ее ширина 5 сантиметров. Ну а розовый бантик сделан из атласной ленты. Ее ширина тоже 5 сантиметров. Длина бантика 10 сантиметров. Бантики шелковой ленты около 10 сантиметров а бантики из репсовой ленты имеют длину 8 сантиметров кто хочет научиться делать такой бантик оставайтесь со мной для работы я взяла репсовую ленту уголок поворачиваю на себя и булавкой фиксирую его положение теперь ленту поворачиваю с другой стороны на себя получается большой треугольник теперь я его складываю вдвое подравниваю концы все совпадает и теперь верхний уголочек буду опускать вниз Посередине пальчиком придерживаю ленту складочки и вот таким образом сворачиваю. Получается один лепесток. Уголочки набираю на нитку с иголкой. Здесь важно захватить все кончики, чтобы потом конструкция не распалась. Протягиваю ниточку. Вынимаю булавку, которая была заранее у нас уже введена в ленту. И для удобства дальнейшей работы просто скалываю лепесточек. Теперь ленту отворачиваю от себя. И ее сторона прикладывается вплотную вот этому уголочку. Чтобы лента зафиксировалась, я использую булавочку. Теперь работу переворачиваю. Ленту на себя. Опять большой треугольник. Я его складываю пополам. Вдвое. Получается еще один лепесток. И опять основание треугольника я сгибаю пополам. Получился второй лепесток. Все уголочки с правой стороны нанизываю на иголку. Теперь у меня есть два лепестка. Опять я скалываю булавочкой для удобства работы. И повторяю все движения. Я уже прокомментировала. Толщина каждого лепестка большая, вы видите, просто пальцами удержать ее не, не так и просто, поэтому я использую булавочку и вам тоже советую так же делать. Таким образом я собрала 5 лепестков. Теперь ленту можно обрезать. И получится первая одна половина бантика. На нее уходит 40 сантиметров ленты. Можно заранее ленту разрезать на отрезки в 40 сантиметров, А можно делать так, как я. Беру вторую половину бантика. И основание всех уголочков вот, проверяю, чтобы у меня была одинаковая толщина. И ниточку закрепляю, фиксирую нужную мне толщину. Вышиваю иголкой с ниткой. И для надежности можно еще и обвить ниткой по центру бантика. Для оформления серединки бантика я беру квадратик со стороны 4 сантиметра. И при помощи универсального полимерного клея склеиваю этот квадратик четверо. Вот один раз свернула пополам. Еще раз нанесла клей. И еще раз свер... сворачиваю пополам. В итоге у меня получается отрезок ленты шириной в 1 см. Для удобства дальнейшей работы я половинки банта опять скалываю булавочкой. Бант очень объемный, пышный и его половинки как бы мешают. Аккуратно наклеить, приклеить серединку бантика. Клей наношу на центр и приклеиваю полоску. Теперь булавочки можно снять и бантик в принципе уже готов. Такие бантики можно использовать для украшения резинки, ободка или повязки на голову.